Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Факс 1 и сегодня я буду строить банику. Да-да, короче, э, не удивляйтесь, что я тут именно приветствуюсь, потому что я украсил по-красивому свой домик. Сейчас я вам покажу, как все украсил. Видите, вот такую дорожку? Воля. Так, паукенский, ну-ка, пошел отсюда. Так, ферма пороха, сколько, о, нормальненько, нормальненько. Так, фирма тростника работает, короче, смотрите-ка, я сделал такую дорожку, у вот сюда она ведёт, тут такую карту повесил, шахты немного там украсил, колодец, э, это вот туда еще лестница, потому что, ну, туда и вот так долго, ну, надо ест идти, лучше сразу сюда, ну, это склад, поднимаемся, и вот тут загончик тут у меня вот такой басик джакузи а тут у меня бесконечная ферма э, цветов я ее видел туториал на ютубе один смотрите берешь тыкаешь один раз тут вроде бы так э, потом один раз сюда идти короче работает эта ферма выключаем так а как ее выключить только надо еще посмотреть, как я выключу, потому что я ее не могу выключить. О, все, натыкался. Вот это потом еще собираем и вот так, так, так, так, так. И надо еще рядом сундук будет сделать, ну, чтобы, э -э, чтобы, ну, э подбирать. Ну, если места нет, потому что у меня уже места нет вообще. Короче, у меня вот уже какие предметы. Я везде по кучу биомов побывал. У нас 200 дней. Короче, я хочу строить банку. И кстати, давайте-ка еще я банк свой покажу. Он очень прикольный. Текс, и смотрите-ка. Очень прикольно. Я видел тоже туториал на Ютубе. Я куча ютуберов. Посмотрю, катат. Вот тут а, жители стоят у них. Я привел с а, деревни. Я это делал, не знаю, 10 дней. Ну, короче очень долго потом вот так вот тут этот тут не пройдешь никак но если тут на, вот так рычаг нажать так то все и можно проходить и смотрите не открывается пишет сундук запер нужен ключ файкс один ключ называется так ну ключа у меня сейчас нету так все закрываем и пойдем так тут уже кто то приходил один раз житель какой-то с этими, которые пленятся. И еще ферма Козлов там есть. Короче, я вам все показал. Давайте-ка строить мне баннику. Вот так один, два, три, четыре, и пять. Там вот сюда, вот, так, один, два, три, четыре, пять. И вот сюда. 1, 2, 3, 4, 5 И вот сюда еще 1, 2, 3, 4, 5 Вот как-то так Вот и потом вот тут вот ставим -ка. Застраиваем все вот это И не зря я эти, э, выкопал эти дыры Сейчас я вам покажу для чего они Корча куча я э, смотрю э, Туториалов на ютубе реально Так смотрите У меня есть э, костер вот так э, ставимка его тут, тут, тут, тут, тут. Надеюсь хватит. Если нету, придется бежать на склад. А нет, все хватило. Ну, прикольно, так пара идет, потом вот так застраивал, так, так, так, так и вот так, а то так. Прикольно получается. Там вот тут такс, такс, вот такс и вот так. Все, потом э, у нас есть вот такие вот лампы. Или как это? Света камень. Э, короче, вот тут вот где-то ломаем. -ком. Так, с, И вот тут вот тоже ломаем. Потом мы их ставим. И тут тоже ставим. И потом э -э -э, вот эти вот люки берем. Вот сюда вот чик, сюда чик. То есть так, так. Вот. Потом мы берем ступенечки такие. Так, где ступеньки? Вот одну сюда и вторую сюда. Вот и, а не, я криво вообще сделал. Так, это вот чудак, а это вот чудак. Ой, не, не так опять. Вот сейчас точно, ребята, будет правильно. Так, да, вот правильно. Итак, и так я вот тут тоже так и сюда. Вот тут ложишься, такой отдыхаешь, коктейльчик пьешь себе, потом берем качул, как как качул, потом вот это ведро воды вот набираем, Такс, такс, и так и так наливаем воды сюда. так и вот так, это мы ведро ве, ведро ведровый убираем, короче потом берем люки еловые, так и ставим сюда сюда сюда и сюда во ну, прикольно, чисто берешь так-то. Вс. И сейчас еще берем магму. Да, и сюда. Люк сюда, сюда. Ой, опа. Короче, сойдет. Сюда. Ой, не сюда. Чуть-чуть мимо. Я, ребята, вы аккуратненько делайте, если вы в креативе там выживании. А я вот так выживание это делаю. Все, и берем э, потом ст, э, стоп э, сена, так э, вот сюда вот. Потом э, что мы берем? Потом э, потом, э, ну в принципе вот тут я все. А нет еще рамки и пшеница. Ой, это как веники такие. Берешь и по спинке как, чтобы хорошо было. Ой, и вот сюда давайте-ка вот, да и вот сюда вот так с его смотрите ребят как это делаешь вот э, так берешь заходишь так то э, берешь э, вот так вот наливаешь водичку потом выливаешь ее вот сюда вот на камушки пар поднимается все потом вы берешь э, веник вот тут вот так вот ложишься и вот так по, по спинке и все после этого потом вот сюда вот И еще кайфово так дверь еще надо вот такую вот Двери из темного дуба у меня. И потом вот тут мы, э, мы ставим э, акациевыми э, э, ступеньки. И правильно, не знаю, как я э, правильно говорю или нет. Так, я и два поставил почему-то. А почему я все мимо? А почему опять я, ребята, мимо? Я ещё какое-то не с место расту. Так, ладно. Так, так, Не понял тут яму Ну короче, прикольно, у меня город такой Это город, ребята? Э, или деревня у меня будет? Мне кажется, город, ну банк Банк в деревне, не может быть такой Ну не может Короче, у меня э, город Так, Да почему я мимо все время? Я не могу просто... Да почему третий раз подряд, ребята? Так, так Тут ям нет никаких, а то я боюсь опять Такс, аккуратненько. Так, уже ночь. Сейчас будут мобы уже вылетать. Сто процентов. Так, так, так. Такс, такс, такс. И так. Вот так. Все правильненько я тут сделал, Потом поднимаемся немножечко вот сюда. Я буду ночью, наверное, тут тоже строить вот это. Главное, чтобы фантомы тут не прилетели это будет вообще нехорошо. Вот тут вот ставим. Так, так, так, так, так, так. Опять все мимо, как обычно. Так, так, так, так, так, так. И вот тут вот тоже. Так, так, так, так, так, так, так. Во, все Потом еще берем. Так, тут это ставим, чтобы было, ну, простраивать нормальненько. Короче, как-то так я поставил. Ой не, не, те блоки поставил. Э -э вот это, и вот так вот. Такс, такс. Так, -с, так, -с. так -с, и вот так. так и вот так. Потом вот сюда вот. Опять мимо, как обычно, сейчас ставим. Вот тут тоже коряво у меня было. Вот так вот все ровненько. Вот так. И да, опять все криво. Почему, я не знаю. Сегодня какой то кривое. Ладно, и так сойдет. Ну все. В принципе, готово. Так, надо покушать. Так, еда. Еще покушенька, Вкусненькая. Стейк. Это самый вкусный. Вкусненький. Ну а сейчас можно уже по-настоящему порапариться. Все, берем вот тут. Вот так в веник. Берем водичку, выливаем. все, ложимся. Так и... опа опа по спинке, как. опа опа опа опа опа опа пропали то все попьем коктейльчик все примерно вот так ребята э, надо делать хочу меня тут вот такой вот газу такс такс э, его. вот так забираем прикольно у меня двор такой для кур закрывайся ты такс и вот сюда вот яйца эти все пока что можно положить свои вещи и поспать на следующий день так, ступеньки берем, сюда, сюда, сюда. Это тоже мы. А это не сюда, это вот. Сюда. а Там дерево, дубы вот эти вот всякие вот сюда вот. А там это сюда, сюда, сюда, сюда. Э -э сюда. Верстак. Верстак, я не знаю, че куда, где его. Магма там, пускай это э -э это там. Это люки, люки вот сюда, вот неда. Люки, короче, вот сюда, вот ребята. Э -э, потом э -э, так ищу вот эти вот люки. Причем у меня много всяких люков. Верстак, я не знаю его куда вообще. Как пока что тупа будет. Пшеница, пшеница, вот. Сюда, во. Все, ведра. Ведра мне вообще не нужны тут никуда. Так что, ребятушки, давайте-ка мы тут поставим -ка. вот так, это сюда и вот сюда. Вот. И, в принципе, вот так. И теперь можно поспать тут, пока ночь идет. Такс. Такс. И идем ложиться спать. Кстати, у меня в сундуках вообще абсолютно просто ничего нет, ребят. Реально. У меня там просто пусто. А потом вырастает только пусто. Ложимся спать. Все, ребят, я тут уже поспал, наступим новый день. Такс, мы вот тут закрываем-ка и спускаемся вот сюда. Вот такс, и у меня вот этот куча вот этого. Я тут собираю кого-то уже сколько, очень много. Сейчас у меня его нету, сейчас у меня его будет очень много, как по-моему. Реально, у меня будет куча его. Мне кажется, ну, два стака тут как будет, как по-моему, собираем. Его, ну, почти два стака. Это вот сюда вот. Засаживаем аккуратненько. Чтобы сосадить аккуратненько. Красивенько. И вот так, стак, так, так, так, так. так, так. Еще немножечко. Вот так этого нароста. Все, адский нарост. Давайте и пойдем-ка. Так, вот тут у меня. Так, там я потом что-то сделаю. -ка. Ребята, и поднимаемся наверх. Так, и закрываем. А сейчас я вам покажу-ка, э, ну, помните мою ферму, вот там вот э, пчелы, я ее сделал даже неправильно. Сейчас я покажу-ка, что я не так сделал. Так, и спускаемся вот сюда. Все, аккуратненько заходим -ка. Вот, смотрите-ка, ой, а тут баночки. Ладно, баночки пускай там будут. Сейчас я вам покажу, как она действует. Так, сработает. О, работает. Работает. Так. Под пчелами. Это получается где под пчелами? Под пчелами. Это примерно вот тут. Ага. Да, это вот там вот. Теперь идем вот сюда. О, слышите? Я слышал. Так. А чё вагонетка стоит на одном месте? Она же должна кататься. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы поедем-ка. А то стоит тут и ничего не делает. Ага, девять бутылочек меда. Поехала. Так, всё, едем. Давай побыстрее там ездим. Давай, не только там надо. Опа, это нам не надо. Это тоже. Куча бутылочек этих. Берем тоже возьмем. Вот так толкаем. Поехала быстрее, давай. Опа. Тихо, тихо, тихо. Так поехала, да, поехала. Отлично. Это мы вот сюда вот засандаливаем. Потом мы вот это забираем. И смотрите, в чем моя ошибка была. Смотрите-ка. Так, это мы застроим. А ты чё вылетела? Ну-ка, это чё Ладно, пускай летает она. Так, это вот мы будем. Нет, я не ломаем. Короче, смотрите, там надо было поставить блоки и ред потом туда. Знаете, а что тут кнопка делать? Ладно. Или что это? Я не крошечку не знаю. Короче. Сейчас мы все положим. рисунки. А что мне? Улетел. Ладно. Так, тут 13 штучек. Все, понял. Э, так, еще вот это вот надо. Вот сюда вот. И факел. Ну, факел не знаю откуда, но откуда-то он есть-то. Это точно. Так, ребята, у меня ферма козлов. Давайте-ка покажу-ка я ее вам. Она прикольненькая. Я сделал ферму козлов. Ну, потому что я ходил вот в ту сторону, где козлы находятся. Стоять, стоять. Ага, побег хотят сделать, да? Отошел отсюда. Барашки, а -а -а! баран, барашки, стоять, стой! Я сейчас, я, я его сейчас не забью. Так, бежим за поводками. Так, ого, а, а он тут гуляет, его нормально. Чик, все, пойдем за мной, Васька. Вася, я его назову Вася, хотя его все равно не знаю как. Ладно, потом э, давайте-ка сделаем ему кличку Вася. Блин, Вася. Вася за Вася. А ты что? Отойдите отсюда. Они тут очень долго пялится. Они... Вы, вы можете отойти отсюда? Как я пройду? Стоять! Куда я пошел? Давайте к друзьям. Да полезли туда. Так, скрываем. Раш. <гас> Побег! Побег, ребята. Короче, берем много поводков. Я пошел. Пойдем за мной, барашек. Возьмем много поводков. Так, Бежим быстрее, давай. Давай быстрее, барашек. Баран. Это... Это баран? Хе, ладно, но это не баран. Так, а где у меня поводки? Вот тут вроде бы. Так, поводки. Да, вот. 34 поводка. Нормально. Так, бежим. Пойдем быстрее, Барашек. Ты быстрее, давай, тут не трахти. Все, пойдем. Так, ну-ка. Вот эти бочки я вообще уберу вообще, Эээ, вообще отсюда. Пошли сюда. Что, не пролазь, а? Ну-ка, залазь. Ага. Так, ты тоже со мной сюда. Стоять, не сделаем. Так, ребятушки. Я тут их взял. Еще один козел. Да тут три Пойдемте-ка все сюда. Все камни, так за поводки закрываем все, все, а все, а все, отцепляем вас всех от этих веревок, так все нормально все, эти бочки не знаю куда, куда можно, о, а, столько Бр... это если ребята если что это ну не я сделал это бараны, вот эти козлы, ну это козлы ведь, да? Ну, они ведь козлы. Да, они козлы. Это козлы, -э или как козлы, я не знаю, как правильно. Вообще их так называются. Вот потом это вот сюда, вот сюда. А то они уже забодают как своими рогами просто. Такс, это, это вот пока что сломаю-ка. Чуть-чуть передвинем-ка. Вот сюда и в это, вот сюда вот. Вот, бочки сюда, сюда, сюда и вот сюда. Все, остальные бочки, бочки. Бочки, бочки, бочки, бочки, бочки, бочки, бочки, бочки. И понял. Так, куда? Это я тут пойду. А вы там находите. все. Так, поводки давайте-ка там оставим. Стоять. Не убегаем. Побегать, отец, сделать поводки. Поводки не все будут вот тут. Немножечко так-то поводков. Возьмем штукенских. Хватит у меня 8 штук, отойдите когда я пройду, да отойдите вы бараны или как вы сказали, Сейчас они еще рогами могут меня бить, если что, это реально правда, Так и спускаемся и положим сейчас мы тут, так так так, у меня прикольный город уже, так и поводки вот сюда вот, а не, а да вот сюда вот, вот и в принципе все, в принципе, ребята, я вам показал, как э, делаться э, э, банька это. Короче, ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал. С вами был я, меня зовут Файкс 1, и всем пока!